Всем привет, я уверен, у вас тоже попадаются такие задания, которые вроде как и сложные, но одновременно выполнять их очень интересно. К примеру, у меня это крушители черепов на картах подрыв, как обычно рашу на респу в первом-втором раунде. Пацаны просто стоят за красным и один афкашат. Боже, мозголом. Но самое интересное даже не это. Буквально вчера происходит такое, чего я даже не ожидал. Попытается парень, который, видимо, тоже пытался сделать задание абсолютной власти. Даже оглушку под себя кинул, бедный. Да, прям как я показывал. Вот честно, мне его жалко стало. Кстати, лайк, если помнишь.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 Казалось бы, что же могло случиться при выполнении следующего хардкор-задания, а именно 75 хэдшотов с пистолета на мясорубке, вот такой вот взрыватель, но нет, я не об этом. Вот от себя я меньше всего ожидал сделать именно мозголом. Вы только посмотрите, с чем они играют, это обычная быстрая игра. Третьего и после перезарядки. Забираем четвертого, это просто нереальное везение, я вам скажу. Но серия это продолжается. следующем также хардкор заданием меня закидывает именно на выживание, здесь я должен сделать три двоечки, да, обычные двойные убийства, но на этом режиме сделать их проблематично, если честно, поэтому такое легальное ВХ пришлось подрубить, это да, такая подсветочка на карте Сибирь, и третья двоечка залетела, все-таки я успел. Да, до этого двоечки были вполне обычные, подсчитаешь одного, и как раз выходишь на длину, чтобы убить второго. Уже следующее задание мне дает возможность получить шлем абсолют для снайпера. Ну почему бы не попробовать не запуститься на пробку? И все-таки сделать мега-гренадер, играя за медика. Да, этим оно и сложно было. Это Да, Вот живой. И да это то самое задание против вулкан Хардкор именно заметика пришлось В самом конце порезать пранишу и пофармить, ну и заодно уж проверить Один интересный момент касаемый выпадения Именно шлемов магма, знаете ходили Слухи, что если заниматься в конце Вот такой вот ерундой, магма шлема Падает навсегда чаще, ну Мы это проверили, ну и результатом Были просто поражены Сейчас увидите О, а мне на медика. <смех> Короче, надо резать да? да уж реально затянуло меня это прибить профиль. Последнее время проходим проходимое на скорость 43 минуты наш последний рекорд. Да уж готовлю вторую часть прохождения, заодно уж изучаю досконально, поэтому ждите ее обязательно. А кстати, кто не смотрел первую часть, переходите прямо сейчас по подсказке с правой стороны и смотрите, но лучше еще и лайк поставьте. Да уж то чувство, когда выбил уже все четыре камуфляжа, теперь падает только оружие на время. Ну а прямо сейчас новый конкурс, разыграем доступ к абсолютной власти, либо тысячу кредитов. Для участия нужно быть подписанным на канал Уник, также подписаться на мой канал и просто оставить комментарий под этим видео, ссылочки в описании, а итоги уже в конце следующего ролика. Ну а теперь подведем итоги конкурса с позапрошлого видео, так получилось, что делаю я их именно сейчас, скопируем ссылочку и перейдем на сайт, который выбирает случайные комментарии по которому я и выберу победителя. Офигеть. Более 6 тысяч комментариев. Да, придется немного подождать, но можете перемотать вперед. Итак, это у нас канал Демон. Сейчас посмотрим, выполнил ли он. Все условия конкурса надо было подписаться на канал Анатохий. Так, так, так. Вот, подписочка есть. И на мой канал сейчас надо будет найти. И да, подписочка на мой канал тоже есть. Все, друг, я тебя поздравляю. Теперь тебе остается только написать мне в личку на Ютубе. Чтобы это сделать, переходи на мой канал. В раздел обязательно о канале. И здесь справа ты увидишь отправить сообщение, прямо скидывай мне свой ВК и я с тобой спешусь.